Знаешь, бывает так, что играм просто не везет. Наверное, самое большое количество таких неудачников приходится на 2004 год, когда вышло просто какое-то нереальное количество годноты. Half-Life 2, GTA San Andreas, Far Cry, Halo 2 и еще куча культовых проектов. На их фоне с легкостью потерялись или казались откровенным днищем такие игры как Blood Rain 2, Doom 3 или даже хоть и спорный, но вполне сносный четвертый Silent Hill. Вот скажите мне, кто вообще мог затмить таких гигантов? И на первый взгляд Strive Quest of the Sigil кажется той игрой, которой, ну, просто не повезло. Она вышла через год после колдунства, которое выжила все возможные соки из It Tech 1, как в графическом, так и в технологическом плане. И что самое страшное, она вышла в один год с такими мастодонтами, как Quake и Duke Nukem 3D, которые, устроив бойню между собой, оставили для всех остальных проектов лишь пепелище. А ведь Strive это не просто последний официальный шутан на движке, и так 1 Его создатели из Rogue Entertainment попытались сделать первый в мире, как я их называю, попсовый иммерсив сим. Но даже с такими вводными игра потерялась в коридорах времени. И сегодня, я предлагаю тебе вместе со мной попытаться ответить на следующий вопрос. А был ли, устраив шанс на выживание? А перед началом ролика я попрошу тебя подписаться на этот канал, поставить лайк и оставить комментарий под видео минимум из пяти связанных слов, так как это лучшая поддержка моего творчества, которую ты можешь мне оказать. Никто не ожидал, что на нашу планету обрушится метеорит. Земной рай был разрушен единственным безжалостным ударом. Удар метеорита выпустил вирус, который пронесся по землям и истребил миллионы людей. Уже в главном меню нас ждет первый сюрприз. Предыстория игры подается нам в виде очень стильного комикса с озвучкой. Вау! Честно говоря, я не ожидал такого уровня подачи материала от игры времен хочешь понять, что тут происходит? Читай руководство. На планету упал метеорит, который принес с собой очень страшный вирус, в результате чего миллионы людей погибли, выжившие разделились на два лагеря. У одних случились беды с башкой, и они решили организовать свой культ под названием Орден, и стали поклоняться новому богу, а других тупо взяли в рабство. Ммм, лор-энимал-кроссинг хорошее день ото дня. Но все-таки есть небольшая группа людей, которые смогли организовать сопротивление и бросить вызов страшным мутантам. Движение родилось, родилось из борьбы длиною в жизнь. Как ты мог заметить, у меня тут русская озвучка. Небольшая группа энтузиастов в свое время озаботилась полной локализацией игры, за что им от всей души низкий поклон. И честно говоря, местами наша локализация даже лучше оригинала, хотя бы тем, что английская звуковая дорожка беспощадно пожата. World, Мир тесные новости разлетаются быстро. Я слышал, как ты только что убрал пару препятствий со своего пути. Так что это вполне себе хороший апгрейд. Так, так, так, так, стопэ. В этот раз я справился и сам. Так что большое спасибо, но уйди, пожалуйста, из кадра. Посмотрим, как ты забоешь, когда будешь обозревать четвертую ультиму. <свист> <свист> <свист> <свист> это что, было путешествие во времени? В этот раз мы будем проходить игру на предпоследнем, элитном уровне сложности. Почему? Да потому что на максимальной сложности я даже не смог убить первых врагов. Сначала я подумал, что это я такой тетеха. Но позже я узнал, что на нашей с тобой планете не существует такого семирукого пятих**я, который прошел бы сраив на кровавой бане. Ибо нахрена вообще пытаться балансить сложность в игре. Пфф. Мы начинаем игру в какой-то пыточной. И судя по всему нашему анусу дали пяток другой минут Отдохнуть от бутылки Но мы же с тобой не пальцем деланные Так что сажаем трех охранников на перо И выходим на свежий воздух И сейчас было бы логично рассказать про нож То это стандартное оружие но очень слабое и малоэффективное Но блин, это же старый шутер Меньше чем через минуту Мы встретим персонажа Роуэна Который выдаст нам нормальную пушку о да, ты не ошибся, прямо сейчас ты видишь диалоговое окно, причем все реплики сюжетно важных персонажей полностью озвучены, что, честно говоря, снесло мне мозг. Вообще говорить мы можем с любым не настроенным по отношению к нам персонажем, но в большинстве случаев это ограничится парочкой фраз, которые могут чуть лучше раскрыть лор игры, все остальные же понимают лишь язык боли. В данном случае Роуэн предлагает нам немного подзаработать, убив одного предателя святилища на берегу реки. Для этого он выдает нам нашу первую пушку – арбалет с электрическими болтами. Пройдя немного по улочкам, я вышел в город и справа на берегу реки обнаружил потайной вход в святилище. Знаешь, мир, конечно, видал пушки и похуже, но что-то мне совсем не нравится этот арбалет. Он наносит очень маленький урон врагам-гуманоидам, и бывает так, что на одного супостата уходит два, а то и три болта. Плюс он очень медленно перезаряжается, что сильно сбивает темп боя. Я хочу как Рэмбо разваливать кабины своим врагам, а вместо этого ныкаюсь по углам в надежде, что хитскан врагов не решит настигнуть меня за стеной. Поэтому мой первый боевой опыт в игре я не могу назвать положительным. Побродив немного по базе и включив пару кнопок, я обнаружил какой-то артефакт, защищенный силовым полем. Пока я не совсем понимаю, как до него добраться. На другом конце храма я нашел нашу искомую цель. Бедолагу Бендина постигла судьба самого обычного предателя. Ему сулили бабки за предательство своих товарищей, а вместо этого заперли в камере и готовят к отправке на бутылку. Ну, что я могу сказать? Привет от сопротивления, сученька! После сдачи квеста Роуэн предлагает нам достойную работу, соизмеримую нашим талантом, и выдает коммуникатор. Слушай, Судя по этому передатчику, ты на 100% человек, и я получила приказ показать тебе дорогу к нам. Как видишь, тебе доверяют, но если предашь меня, пожалеешь. И да, обращайся ко мне, черный дрозд. По своей структуре борьба очень сильно отличается от других игр, построенных на движке и e ТЭК-1. Здесь нет уровней в привычном нам понимании. Вся игра — это один большой мир, разделенный на несколько зон, при перемещении между которыми происходит небольшая такая подгрузка ресурсов. Она настолько быстрая и дизайн локаций выполнен таким образом, что я даже поверил в так сказать бесшовность этого мира. И это еще до выхода Quake 2 и Half-Life. Отправляйся к старой ратуше. После того, как Орден взорвал ее, Мейсил построил там тоннель, который позволяет нам входить и выходить без ведомых служителей. Пройди за левую дверь, затем иди направо. Стражника зовут Джефф. Скажи ему, что тебе нужно золото. Пройдя по коридору, мы попадаем на базу повстанцев и знакомимся с Мейсилом. Мейсил ⁇ это лидер повстанцев, и он сразу предлагает нам работу решателя проблем. База повстанцев выступает в роли самого обычного по современным меркам хаба игры. Здесь мы получаем квесты, можем подлечиться, купить патронов между заданиями и повысить характеристики персонажа. Всего в игре есть два параметра меткость и стамина. Стамина повышает наше здоровье, а меткость повышает кучность стрельбы. И знаете, все это выглядит вполне привычно для современного игрока, но для 1996 года это было откровением. Rogue Entertainment попытались совместить всем привычный клон Doom с другой иконой видеоигр, Ultima Underworld. И именно так начал свое зарождение попсовый Immersive Sim. По сути, они создали Deus Ex за 4 года до его выхода. Мейсил просит нас помочь освободить бойцов сопротивления из тюрьмы Ордена. И здесь все не так просто, как кажется. В обычной игре мы бы тупо пошли на штурм очередного уровня и начали бы нести смерть и разрушение ради великой демократии. Но в борьбе нам сначала надо наведаться к губернатору местного городка для получения пропуска. Город игры это отдельная песня, отсюда мы попадаем во все остальные места игры, но помимо промежуточной локации в городе также есть магазины, в которых можно купить оружие и патроны, правда у меня пока не хватает для этого денег, к тому же совсем не обязательно тратить деньги на покупку пушек, так как весь свой арсенал мы спокойно можем получить по сюжету. Еще в городе есть таверна, где работяги коротают время после тяжелого трудового дня в шахте или на заводе. По улицам ходят местные жители и воины ордена. Примечательно то, что если мы откроем огонь в городе и начнем свою великую жатву, то власти объявят тревогу. Все заведения будут закрыты, а прямо к нам начнут телепортировать охранников которые будут всячески стараться нас убить. И это за 24 года до киберпанка. Таким вот образом можно очень просто заруинить свое прохождение, потому что Галя не сможет сделать отмену тревоги. Прибыв в особняк губернатора, мы узнаем, что это та еще продажная шкура. Я знаю о губернаторе только то, что он пытается подыграть обеим сторонам, оставаясь посередине. Вот его так называемый особняк. Он работает на Орден, но при этом совсем не против помочь сопротивлению, если будет свой шкурный интерес. Вот и сейчас он готов предоставить нам пропуск от тюрьмы, если мы выполним для него небольшую работенку. Кто-то из его подчиненных ворует электричество из городской сети и нам нужно выяснить, кто это делает и решить проблему. Блин, ребята, ну всем понятно, что во всем виноват лично ПУ. Побродив по городу, я нашел местного бомжа, который сказал, что недавно возле канализации ошивались какие-то мутные типы и чего-то там творили. Найдя секретные выключатели и понизив уровень воды, я пробрался в трубы и нашел там какой-то маяк. Идиот! Я обесточил генератор радиопомех с помощью которого мы скрывали местоположение нашей базы от Ордена. Возвращайся к Ратуше и уничтожь разведывательную группу как можно скорее! Эта игра называется «Не верь никому». Давай получим у губернатора пропуск в тюрьму и освободим пленников. После перезагрузки я решил изучить канализации повнимательнее и обнаружил поврежденную соединительную муфту. Отличный ход, губернатор лжен. Это наше подключение к силовой линии. Теперь получи пропуск. Оказывается, губер решил прикинуться драчком, типа, а я не знаю, что там, хоуд тут всякий, и специально отправил нас на это задание. Принеся ему в качестве доказательства сломанную муфту, которую мы нашли в канализации, получаем пропуск в тюрьму. И в тюрьме сразу все идет не по плану. Охрану ты я прошел. Стой. никто не может пройти сюда без разрешения от тюремщика или губернатора. Проходи. Но вот смотритель вообще не горит желанием с нами сотрудничать. Угрожает, кричит, огрызается. Никакие пропуска нам тут не помогут, так как все системы безопасности тюрьмы работают по биометрии. Так что просто отрезаем руку смотрителя с синдромом Вахтера и идем с ней в комнату безопасности. О черт! ты отрезал ему руку? Я думала ты добрый парень. Нет, вроде. К этому моменту я уже обзавелся автоматом, и эта пушка уже поинтересней. Это своеобразный аналог пулемета из ДУМ почти с такой же скорострельностью. Он позволяет работать по врагам на большой дальности короткими очередями. Ощущается он, конечно, как автомат системы Палочникова, который был у всех у нас в детстве, разве что врагам тяжело доказать, что они пиздоболы и ты правда в них попал. Еще в этой локации появляются несколько новых противников. Охранные роботы парят в воздухе и стреляют лазерными снарядами. Электрические болты наносят по ним хороший урон, но из-за скорости перезарядки и полета болта, а также из-за того, что при первом же попадании эти сволочи сразу стремятся улететь в потолок, это оружие все еще остается крайне сомнительным. Также здесь впервые встречаются механические пауки. Эти ребята любят ползать по потолкам и затем неожиданно спрыгивать мне на лицо. С ними довольно легко можно разобраться вообще любым видом вооружения, но есть у них один большой минус. Во время своего передвижения они издают крайне раздражающие звуки и почти невозможно определить откуда не доносятся. Плюс ко всему их можно слышать даже из другой комнаты, поэтому этот противный звук преследовал меня почти на всем протяжении игры. А в совокупности с крайне невыразительным, а местами и раздражающим музыкальным сопровождением, рука так и тянется отключить звук нахуй просто. Помимо всех вышеуказанных врагов и усиленных охранников, на этом уровне встречаются самые бесячие противники. Турели. Они наносят вполне ощутимый урон. Скорострельные простреливают любые комнаты, коридоры и расстояния, лишь бы была прямая видимость. И самое страшное, по всей игре их раскидано как говна за баней. После освобождения всех заключенных и возвращения на базу, Мейсел научит нас прокачивать свои параметры. Вся прокачка здесь привязана исключительно к квестам. Выполнили сюжетный или побочный квест, да, здесь бывают и такие, получили прибавку к параметру. Стамину мы сможем повышать у медиков, а меткость в оружейном магазине. В этих же местах мы можем бесплатно лечиться и получать патроны, но строго ограниченное количество. Также здесь можно закупиться аптечками, как и в колдунстве в борьбе реализован инвентарь, но вот список предметов гораздо более скудный, тут есть всем привычные костюмы химзащиты, теневой костюм, который делает персонажа невидимым, модуль прицеливания на время выводит прицел на экран, что в некоторых ситуациях может облегчить бой с боссами, маяк телепорта призывает к нам одного из бойцов сопротивления, но эти ребята чаще мешают в боях, чем помогают, я лишь пару раз нашел им полезные применения для отвлечения основного огня врагов от персонажа, и есть три вида аптечек разной степени калорийности. Их мы тоже собираем в инвентарь, и они могут применяться как автоматически, при падении здоровья персонажа ниже определенного значения, так и вручную, если надо срочно применить самую жирную из них для полного восстановления здоровья. Как и в первом колдунстве, хаткеев для предметов в игру не завезли, хотя здесь это не так критично. В игре нет такого разнообразия предметов и темп боя здесь пониже. В следующей миссии нам нужно проникнуть на электростанцию и уничтожить кристалл, который ее питает. Там на складе работает шпион, которого сопротивление завербовало, и он может помочь нам проникнуть в энергоядро процессора станции. И вот тут страйф раскрывается, как иммерсив сим. Данную миссию мы можем пройти аж тремя способами. Основные этапы, конечно, не претерпевают каких-либо изменений. Сначала мы ищем шпиона на складе, потом идем в диспетчерскую, шаманим там все оборудование, а затем, собственно, уничтожаем энергокристалл. Весь цимус здесь в другом. Мы можем пройти миссию ровно так, как предлагает нам игра. Спокойно пройти весь путь до тех пор, пока не начнется заварушка. Она обязательно начнется. А затем с боем прорываться назад со станции или через тайный проход в канализациях. Можем залететь сюда с ноги и начать расстреливать всех подряд, сразу подняв тревогу. Это будет весело, но, скорее всего, мы потратим кучу патронов, аптечек и нервов. И лично я выбрал третий вариант. На базе Мейсил выдал мне новый тип снарядов для арбалета – отравленные болты. Да, тут у некоторых пушек аж по два режима стрельбы. Как тебе такое, дюк И ты не поверишь, но арбалет перестал быть бесполезной херней. Отравленные болты убивают любого охранника с одного выстрела, и при всем этом не срабатывает тревога. Даже если мы убьем одного охранника прямо на глазах у другого, это будет считаться скрытым убийством. А я не понял! соответственно в игре появляется хоть и крайне примитивная, но стелс-механика. Зайдя на склады, я первым же делом бесшумно убрал всех пехотинцев ордена, нашел шпиона и отправился дальше. Тут нас ждет новая механика — отравление. Оно происходит не сразу, персонаж постепенно накапливает статус яда и только после этого получает периодический урон. Чтобы этого избежать, нам нужны костюмы химзащиты. И тут хочется отметить еще кое-что, игра капец как поощряет исследование локаций, то тут, то там можно встретить самые разнообразные нычки, тайные проходы и прочие схроны, в которых спрятаны боеприпасы, аптечки и предметы инвентаря, которые способны сильно облегчить прохождение. Также нам могут повстречаться различные персонажи, которые раскрывают лор и сюжет игры. Некоторые люди чуть ли не добровольно сдаются Ордену в рабство, ради того, чтобы жить более-менее достойной жизнью. Да, конечно, это плохо, низко и все дела, но они просят не осуждать их, Ты, честно говоря, им насрать на наше мнение. Другие персонажи живут в страхе от того, что солдаты Ордена могут просто выдернуть любого рабочего со станции и отправить на какие-то эксперименты, после чего его уже никто никогда больше не видит. После столь необычной яркой миссии заканчивается косплей генерального иммерсив Сима, и нас ждет крайне унылое блуждание по канализации. Нам нужен Уэрон, он называет себя Крысиным Королем. Уверена, прозвище также емко, и красочно. Здесь нам надо найти Крысиного Короля, получить у него информацию, а затем устроить диверсию ворот Замка Ордена. Тут начинаются первые сбои в левел-дизайне игры. Дело в том, что некоторые локации построены крайне отвратительным образом. Если канализации, то... Блять, запутанные и однотипные. Если большие локации, то с кучей пустых открытых пространств, в которые враги без особых проблем простреливают. Для дронов это вообще рай. На подобных территориях они просто взмывают воздух и начинают без остановки шмалять по нам. А их ведь не один, и не два, и даже б не три. Иногда все действие может превратиться в такую кашу, что играть становится банально морально тяжело. Глядя на карты некоторых локаций, создается впечатление, что дизайнеры нарисовали одну половину карты, а затем просто ее отзеркалили. К тому же общий графический дизайн игры крайне монотонный и серый, так что заплутать в таких условиях не составляет никакого труда и глаза очень быстро начинают уставать. От совсем уж полной скуки здесь спасает черный трост. Ее персонаж это, пожалуй, жемчужина всей игры. Она постоянно с нами на связи, объясняет, как пройти к некоторым сюжетным важным местам, комментирует события и дает описание персонажей, а также периодически отпускает вполне себе смешные шутки в адрес игры. Мы уже повидали достаточно бесконечных коридоров, но я готова поклясться, эти стены передвигаются, когда мы на них не смотрим. Скажем так, есть слух, что склад крепости получил партию истязателей, оружие, которое испепеляет. Хм. Ни шума, ни пыли. Мама не заставит убираться. Достань мне одно такое, пожалуйста. Почему нам приходится проводить кучу времени под землей? Я на десять лет вперед насмотрелась на подземелье. Сюжет и его подача находятся на какой-то абсолютно недостижимой для шутеров тех лет высоте. Озвученные реплики, диалоговые окна и даже сцены. Ты превзошел все наши ожидания. Благодаря твоей отваге наши войска уже в пути. Я хочу, чтобы вы двое присоединились к атаке с особой целью. Уничтожить программиста. Настало время рассказать все, что мы смогли узнать об этом уровне власти в Ордене. Генетические мутации, которые возникали из-за вируса, не только извращали психику членов Ордена, но также вызывали гниение их тел. Да, представьте себе, после очередной выполненной миссии, во время того, как Мейсел будет объяснять нам, что не так с Орденом, нам, как и в начале, покажут хорошо нарисованный стильный комикс. Таких моментов за игру всего лишь пара штук, но это очень сильно повышает качество подачи материала. Как тебе такое, Хейла? Значится, после падения метеорита, вирус не только сорвал крышу, но и сделал людей бесплодными. А помимо всего прочего, тела членов ордена постоянно гниют, так что они вынуждены модифицировать их при помощи различных механических модулей. В условиях отсутствия рождаемости, орден для поддержания своей численности начал модифицировать всех своих солдат. Получается, что они уже больше машины, чем люди. И всем этим делом заведует программист. Именно его нам и предстоит убить. Похоже, это здесь. Компьютеры. Программист. Что скажешь? Программист? Кто тебе это сказал? Нет никакого программиста. Этой байке уже сто лет. Только не говори мне, что сопротивление правда поверило в эту чушь. Идиоты. Эта миссия могла бы стать одной из лучших в игре. Мы вместе с повстанцами идем на штурм замка Ордена. Повсюду взрывы, крики, наши братья уничтожают врагов. Повсюду происходит просто какой-то дичайший эпик. Появляются новые враги, мехи. На дальних расстояниях пускают ракеты, а на ближних могут атаковать огнеметом. А также бойцы в бронескафандрах, которые тоже опасны на ближних расстояниях. А еще у них очень прикольная анимация смерти, где прям видно, как оператор вываливается из своего костюма. Но давай на секунду отвлечемся и смотаемся кое-куда. Итак, мы на дне Марианской впадины. Самое нищенское дно нашей планеты. И именно тут обитает шутерный геймплей Strife. Давай вылази из-под коряги, тварь позорная. Я долго старался обходить эту тему, но в этой миссии уже больше, ну, невозможно молчать. Набор пушек у нас крайне скудный. Арбалет годится только для стелс-прохождения, но эту миссию нельзя пройти по стелсу. У нас тут на минуточку эпический штурм вражеской базы. Автомат, конечно, получше, но он наносит небольшой урон, и для него редко встречаются патроны. К тому же, его анимации крайне не хватает кадров, из-за чего он ощущается как автомат из Wolfenstein 3D. И им банально скучно пользоваться. Ракетница также скучная. Ну вы только посмотрите на нее. Ну как так можно было испортить столь потрясающее оружие? еще у нее крайне обширный и высокий урон от взрыва из-за чего расстояние для ее применения должно быть довольно приличным и есть тут аналог супер дробовика у которого нет никакой анимации перезарядки так что совершенно невозможно понять когда он готов к стрельбе в результате темп боя постоянно срывается и играть с ним очень неприятно. У него есть еще второй вид стрельбы. Очень мощный. Настолько мощный, что наносит урон самому персонажу. Нет, нет, ну это бред. Бред. Ну нахрена так делать. Я нашел лишь две пушки, которыми реально весело пользоваться. Огнемет, аналог плазмогана, но с меньшей дальностью стрельбы и гранатомет. У гранатомета два режима стрельбы. Первый выпускает гранаты, которые очень эффективны и хорошо уничтожают сильных противников. Но круче всех это зажигательные снаряды. О, это самый смак игры. После выстрела они создают область, которая наносит всем врагам поблизости огненный урон. И вот анимация смерти от него, это, пожалуй, лучшее, что есть в игре. Враги кричат, бегают, машут руками, и все это сливается в единую милую уху, музыку, огонь. У тебя есть комната под завязку, набитая врагами? Просто кинь туда пару этих малышек и получай свое удовольствие. Конечно, мы тоже с легкостью можем умереть от него, так как область поражения очень приличная, и тяжело на глаз определить ее границы. Но анимация смерти персонажа заставляет простить все эти мелочи жизни. Главный минус гранатомета в том, что он пускает два снаряда за один клик мыши И у меня часто бывали случаи, когда я выпускал первый снаряд, начинал отходить в безопасное место И вторая граната прилетала прямо в мой едальник рикошетом от стены и еще парочка слов о самой миссии штурма. Как ни странно, но самым запоминающимся для меня моментом стало побочное ответвление, в котором нам необходимо пройти довольно интересную такую полосу препятствий, в конце которой мы получим повышение параметров. Сами боссы в игре реализованы из рук вон плохо, летают во все стороны и шмаляют молниями, но реальной опасности не представляют. У них нет каких-то необычных механик или фазбоя. Хорошо, ты пришел в себя. Взяв в руки артефакт, который выронил программист и раскрыл страшные тайны. Мейсил выяснил из его заметок, что Орден поклоняется некому разумному оружию под названием Сигил, и мы смогли завладеть его частью. Так что для полной победы нам теперь необходимо собрать его целиком. Сам Сигил это что-то типа местной БФГ, причем с каждой новой полученной его частью принцип работы Сигила будет меняться. У меня к нему сразу две претензии. Первое. При стрельбе эта штука в качестве патронов расходует здоровье персонажа, что совсем не прикольно. С учетом местной боевки, это крайне ценный ресурс. Второе. При его использовании тяжело понять, а наносишь ли ты какой-либо урон противнику или нет. Ну вот не информативно оно, ну вот совсем. Причем всех последующих боссов можно убить только при помощи Сигила, что, как по мне, крайне отвратительное решение. О том, где искать остальные части Сигила, знает Оракул, существо, что обитает в Древнем Храме со своими последователями. Но для начала я решил немного прогуляться по городу, посмотреть, чем вообще тут можно заняться. Как я уже говорил, тут можно скосплеить GTA с вероятностью заруинить свой сейф, прошеврануться по магазинам и сходить в таверну. Вот как раз там я нашел персонажа Харрис, который выдал мне, ты не поверишь, побочный квест. Помнишь, что артефакт в храме из первой миссии? Вот как раз его надо... Принести вот этому господину Силовое поле отключено Так что я просто забрал чашу и отнес ее Харису. Но конечно тот оказался петухом И при входе в таверну сразу сработала тревога Слушай, я знаю о чем ты думаешь Ты думаешь, что это подстава? Но я бы никогда не сделал этого с такой машиной для убийств, как ты. Уничтожив солдат, а затем и самого Харриса, я нашел тайник в его комнате с припасами. Что ж, вроде мелочь, а вот такие моменты спасают игру от полного уныния. Оракул живет в пограничных землях, и сама эта локация вполне себе неплохая. Тут интересный левел дизайн, и с врагами даже интересно биться из-за наличия большого количества укрытий. Конечно, придется побродить по самому храму в поисках ключа, повоевать с дронами, которые будут лезть изо всех щелей, но здесь все относительно терпимо. Внутренние покои оракула выполнены в интересном стиле, а еще здесь применяется очень классный саунд-дизайн, который подчеркивает загадочность этой сущности. Такой мудрости ты ищешь, непосвященный? Оракул нашептывает нам, что следующий фрагмент Сигила можно найти у епископа на базе Ордена и открывает нам портал в пограничной земли. Вот за что игру точно можно похвалить, так это за очень грамотно расставленные шорткаты. Здесь не придется сотню раз проходить одни и те же локации: от оракула до базы или от базы до оракула. Прыгаем в телепорт, проходим четвертинку локации, а там нас уже ждет другой телепорт, который сразу ведет, например, к Мейсилу. Новая база Ордена, еще одна крупная локация в игре, из которой можно попасть еще в несколько других. Сам поиск епископа, это та еще хрень. Снова жмем кнопки, бродим по однотипным коридорам, снова какой-то отзеркаленный храм, в конце которого бой с боссом и новая часть Сигила. После возвращения Ракул говорит нам, что знаешь, милок, а месел то крыса, он блин на Орден работает. И вот тут нас ждет сюжетная развилка. Я решил не верить оракулу, после чего он превращается в очередного призрака и начинается босс-файт. Причем очень неудобный, так как везде полно охранников, которые атакуют нас и забирают драгоценное для Сигила здоровье. Так что после перезагрузки я стелсом убрал охранников, а затем и самого оракула и получил новую часть Сигила. Да, это превзошло все наши ожидания. После возвращения на базу Мейсел сообщает нам, что оказывается Орден не вербует людей, а тупо перерабатывает их на своей фабрике в механических тварей. Как тебе такое, Quake 2? Ты еще не вышел, а твой сюжетный твист уже спи. Вход на фабрику находится на новой базе Ордена, где мы были совсем недавно. Только вот вход в него защищен силовым полем, так что... Вход на фабрику рядом со спуском в шахты. Рихтер, должно быть, имел в виду шахты Дегнина. Дегнинская руда магнитна и взрывоопасна. То, что надо, если хочешь отключить силовое поле. Шахты, катакомбы, канализации. Замечательное первое свидание. Снова канализации, снова храм, снова призрак, снова сигил. И, честно говоря, эта игра уже начинает утомлять. Затем находим какую-то взрывную хрень, идем на базу Ордена, уничтожаем защитное поле, блуждаем по фабрике, дергаем рычаги, кнопки, снова однотипные бои, вот это вот все. В конце этой миссии мы узнаем еще один сюжетный твист. Оракул сказал правду. Мысело озверел. Он намеренно послал 200 человек на верную смерть. Я жажду мести. За убитых и за живых мертвецов. Все это время он отправлял ордену бойцов сопротивления, и их перерабатывали в безжалостных солдат. «Я единый бог! Я должен высвободить его дух, тогда я смогу покинуть бренную оболочку моего тела и воссоединиться с ним в полете! Ты понятия не имеешь, чем обладаешь и с каким кошмаром столкнулся! Единый бог должен быть освобожден! Он вознаградит меня! Это сделаю я!» После разговора мысль превращается в призрака и нас ждет очередной нудный бой. Так, ребята, вы только мешаете. Сейчас перезагрузимся. Чуваки, ничего личного, все ради высшей цели. Рихтер сообщает, что за разрушенной нами фабрикой лежит лаборатория, и мы засекли характерную энергию фрагмента Сигила, исходящую оттуда. Возвращайся на фабрику Сделаем еще один шаг к нашему освобождению И вся эта миссия Это, это какой-то пиздец перед лабораторией нам надо будет пройти несколько очень запутанных уровней, причем они еще многоэтажные и все необходимые кнопки спрятаны как клитор твоей подружки. Затем лишь исключением, что их поиск никому не доставляет удовольствия. В самой же лаборатории придется решать головоломки с порталами, искать мелкие двери в стенах и бегать туда-сюда. Радуют только два огромных инквизитора, которые появляются и на этом уровне и потом еще в лаборатории. В конце убиваем хранителя. Знаний и получаем последнюю часть сигила теперь ты владеешь мощью завершенного сигила мы уже близко давай покончим с этим Итак, вот она, последняя миссия игры. Нам предстоит штурм, как я понял, той самой кометы или метеорита, который упала на планету много лет назад. Тут можно, конечно, устроить масштабную бойню, но лично я предпочел просто пробежать этот участок. Ты откровил мой орден, прорвался через мои ловушки и сделал столетие ожидания напрасными. Но тебе не победить, я заражу тебя и подчиню своей воле. У-у-у, какое страшное яйцо У-у-у, боюсь, боюсь Финальный босс представляет из себя еще одного призрака И у него даже есть три фазы Первая это яйцо Вторая это просто большой призрак Третья, он распадается на призраков, которых мы убивали на всем протяжении игры Очень интересное, блинте, решение Если мы умрем во время боя с боссом, то получим самую плохую концовку игры Эпидемия захлестнула нас подобно гигантской волне, лежив рассудка каждого. Мы услышали сладкую песнь смерти и подчинились ей. Это зло истребляло в нас все человеческое. Презирая всякое созидание, оно перерабатывало целые семьи. Настал день, когда зло ушло. Не осталось ничего, чем оно могло бы питаться. Мы вымерли. Если же победим, то нас будет ждать хорошая концовка. Внимание всем войскам фронта! Он справился! Война окончена! Солдат Черного Дрозда покончил со злом! Ордена больше нет! Черный дрозд, как слышите? Я знала, что ты победишь, мой отважный герой. Война окончена. Твоя победа позволила нам создать вакцину против вируса. Ты спас всю планету и освободил нас. Так что я бы хотела поблагодарить тебя. Лично. Кстати, меня зовут Шона. <смех> А, извините, у меня просто губы слиплись от столь на слащавой концовки игры. Вообще ни слова про судьбу человечества. Эй, чувак, я больше не бесплодна, го ебаться. Конечно, на протяжении всего прохождения игра всячески старалась нас близить с героиней Черного Дрозда. У нее это даже местами получалось, и даже звучали подобные фразы. Теперь мы еще на шаг ближе к освобождению, а ты еще на шаг ближе ко мне. Себя в Но блин, это такой хэппи который прям, ну, бесит. Ну не люблю я такое. Хотя должен признать, черный дро секси -пташка. это да. Так, а давай с тобой посмотрим, что будет, если мы выберем другую развилку сюжета. Если мы поверим Оракулу и убьем Мейсила, извините, ребят, все ради высшей цели, то после этого Оракул сразу нас отправит в лабораторию, минуя самые отстойные уровни игры при помощи телепорта. А знаете, мне уже начинает нравиться эта развилка. После убийства хранителя знаний придется убить Оракула, так как он тоже хочет проработить все человечество и снова прохождение кометы. Ха-ха! Приветствую, я так долго ждала, я ждала, что идиот вроде тебя освободит меня, это крошечная планета моя, и сейчас, сейчас ты пожалеешь, свет. Фух, я уж сначала подумал, что это какой-то очередной твист игры, но оказалось, что это просто хреновая шутка разработчиков. Черный дрозд не предатель, ну вроде бы. Затем убиваем босса и смотрим грустную концовку. Да, зло было повержено. Но наше будущее было туманно и омрачено тенью сомнений. Десятилетия потребуются, чтобы исцелить наших людей от вируса, если нам удастся просуществовать так долго. Чего бы зло не желало, оно отняло у нас то, в чем мы нуждались больше всего. Оно лишило нас надежды. Человечество вымрет а черный дрозд нам не даст. Вот скажите мне, почему плохая и хуйная концовка игры вызывают у меня гораздо больше эмоций и уважения к создателям, чем этот крайне стандартный и похотливый игривый хэппи-энд? Некоторые могут сказать, что борьба просто-напросто опередила свое время, как когда-то это сделала System Shock, и именно поэтому игра провалилась и не снискала статус золотой классики. А я скажу так, Wolfenstein 3D это прадедушка шутеров, Doom дедушка, а Quake это батя. Так вот, Страйв это пьяный отчим. Вроде бы он всем хорош, знает прикольные истории, хорошо умеет их подавать. В красках, так в лицах, высокий, размашистый, умный. Дал тебе все то, что не смог дать батя, но вот драться совсем не умеет. А как напьется, путается в показаниях, и матери приходится его вечно самой раздевать, чтобы уложить спать. Стоит ли играть в эту игру самому? Если вы любитель добротных ретро-шутеров, то точно нет, так как шутерная механика в этой игре слишком неказистая и слабая. Графически игра тоже не впечатляет, хотя и использует все наработки предыдущих игр и вносит множество своих интересных технических решений, вроде пауков на потолке. А вот если вы любите иммерсив симы, то наверное игру можно и пощупать, так как это интересный представитель жанра, многие элементы которого до сих пор встречаются в нынешних крупных проектах. Так был ли, устраив шанс на выживание? К сожалению, когда отчим в очередной раз напился и замахнулся на великие достижения, его в подворотне жестко так выхлопил сначала батя, а потом и его более харизматичный подражатель, потому что драться они умели намного лучше. И на его спине написали «Подпишись на канал Каннибальского, иначе ты следующий».